Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о исторических картах, в основном связанных с историей Азербайджана. Это карта Кавказского края с обозначением границ 1801-1813 годов. Это первая русско-иранская война, период. первых русско иранской войны. Составлена в военно отделе при штабе Кавказского военного округа под полковником Тамкеевым. Это историческая личность он был подполковником, подполковником при штабе военного округа, который являлся его начальником. Тифлис, 1901 год. Итак, о чем мы будем здесь говорить? В основном о трех ханствах – Карабахском, Нахчеванском и Риванском, на, территориях которых, на части территориях которых была, была создана армянская государственность. Итак, э, что в основном нужно здесь иметь в виду? В этой карте достаточно точно определены границы и расклад э, сел в том смысле, что какие здесь были ханства, что было в подчинении кого и так далее, э, а также топонимы. И главное, что надо знать, что вот эти три ханства, ханство Ирманское, Нарчиманское и Шинское, э, правящая элита которых была из племени Каджар, э, Зулькадар э, э, и других в основном те же, э, те, та же правящая верхушка была и в самом Иране. Так как в бывшем э, эти ханства в основном были было, э, созданы были на, после распада империи Надиршаха, э, империя которого простиралась от Дербента и до Индии. А после его распада образовались такие мелкие государственные образования, феодальные полунезависимые независимые независимые государственные образования. И они не имели ничего общего с его, армянским, э, с его армянским происхождением. Так как ханство, как само название ханство, относились только к тюрко-мусульманским государствам. Э, как, так, э, как я и сказал, вся правящая верхушка были из тюркских племен. А армяне в среду своей малочисленности не играли особую роль в правлении этих государств. Они начали сюда массово переселяться после, второй, после окончания второй русско-иранской войны. Даже топонимы, которые мы здесь видите, сейчас многие изменены. Вот озеро Гёкча или Севанга. Раньше она называлась озеро Гёгча. Конечно же, после оккупации она стала уже называться Севанга. Также город Еревань. То есть сейчас ее называют Ереван, но никакого сходства с Ереванем нет. Она была умышленно изменена на армянский лад. Также река Зянга, Река Раньше так называлась нынешняя река. В Армении называется река Раздан. Но бывшее ее название река Зенги. Также была крепость Сярдарабад. Также, э, то есть, видите, Кагасберт, Согутли, Аллагёс, Молла Сокча, Молла Гёкча, Баяндур. Баяндур, кстати, это э, тюркское название племени. Так как населенный пункт. Эта область назвал Шураэль, Гумри. Гумри это был главный центр этого, этой области Шурагеля. То есть вот сама гора Алагез сейчас называется, если я не ошибаюсь, называется Арагас. Да, сейчас ее называют Арагас. А ее первоначальное название было Алагез. То есть многие топонимы были, были умышленно изменены, чтобы стереть всякое присутствие его всякое присутствие здесь тюрко-мусульманского населения и связь с его азербайджанским прошлым. Также можно самое сказать в самом Карабахе. Как вы здесь видите, в основном города Шуша, Ахдам, Аскеран, Шахбулах, Кичик Карабек и так далее... В эти, э, и также, конечно, здесь есть и армянские поселения. Э, в основном, э, здесь, в Карабахском ханстве, э, также, вот видите, здесь 1805 написано. Это год, когда э, ханство было присоединено к Российской империи. Переписки, которые шли между ханами Карабаха и э, Российской империи э, шли между его азербайджанским ханом, и русским императором, а никак, никак не с армянским правителями или что-то в этом связано с этим. Такого не было. Это мы в дальнейшем будем разбирать. А сама армянская государственность была образована на территории Ириванского и Нахчиманского ханства в основном. Точнее, армянская область. Она была создана в 1828 году на основе высочайшего указа императора России. Армянская область через 12 лет была упразднена Николаем Первым 1840 году и на его месте была образована Иреванская губерния Также можно сказать что армяне всячески пытались доказать, что не было понятия Азербайджана 1918 года и так далее, но как мы видим и по карте здесь в южнее реке Аракс написано Азербайджан. Вообще понятие Азербайджан относилось к ракса так как во времена империи Сефевидов и Надиршаха эта область, начиная с Дербента и кончая до Тебриза, и южнее Тебриза, областей всегда были как бы в единую область Азербайджан, как биколорбекство, губерния, скажем так этим языком того времени, языком времени империи. Также мы поговорим о цитате, сделаем цитату из книги Грибоедова, который также указывал отношение этих ханств к Азербайджану. Итак, из письма и записок «Горе от ума» Грибоедова, цитирую, Говорили очень долго. Я наконец подействовал на воображение персидских чиновников тем, что мы, когда дали и завладеем Азербайджаном, то есть Азербайджаном, то обеспечив независимость этой обширной области со стороны Персии, на 10 ферсангов, никому не позволим селиться близ границы. Фактически, это было признание существования Азербайджана как единого государства, попавшего в результате феодальной раздробленности под зависимость другого государства, что и констатировал Грибоедов. Другого государства здесь имелось в виду Иран. Но хотя, если так посмотреть, династия, правящая в самом Иране, тоже была тюркская. И, и вообще, как бы, вся эта территория от Дербент и всего южного и северного Азербайджана была как бы единым государством, единым целым. Только в среду определенных причин некоторые ханства не хотели больше иметь ничего общего с Ираном и хотели иметь только свои собственные границы, собственное правительство. Но это о другом. Итак. Русская дипломатия также ставила вопрос о присоединении к России также южных областей Азербайджана, но это было как бы принцип давления на иранское правительство, чтобы они были согласились на передачу нахчеванского и ириванского ханств под подданство Российской империи, так как после второй русско-персидской войны, когда эти были захвачены российские армии Иран предпринимал разные шаги, чтобы отвоевать эти земли. И, конечно же, все эти шаги принесли свои результаты. Также здесь можно процитировать из этой же книги следующие. 22 июля рано по утру я сверил подлинник договора о мире с переводом бумаги, который намерен был отправить к Аббас Мерзе. Аббас Мирза был как бы правителем этой области. Меня посетил Мирзам Эхмед Али Мустафа и проговорил целое утро. Дело шло о невыгодном положении Шахзады, то есть принца Аббаса Мирзы, отца его и вообще всей Персии в отношении к ним. А... Еще что здесь? А... Итак, между прочим, я высказал Мирзам Эхмед то, что не договорил на накануне самому Шахзады. По той причине, что мы ни на минуту вдвоем не оставались, а будущей незавидной судьбе его. Когда весь Азербайджан, то есть Азербайджан, будет в руках наших, какое лицо представит он из себя между братьями, лишаясь удела ему от шаха пожалованного? Опять же мы видим весь Азербайджан. Здесь же имелось в виду то, что иранская сторона должна была согласиться на переход Иреванского и Ханс к России которые, как и отметят грибоедов, являются азербайджанскими землями. И в основном мы закончили сегодня с этой картой, так как в основном мы это предварительное ознакомление шло. Эти ханства мы разобрали, на каких территориях образовалась армянская государственность, вообще какое понятие ханства. И как и на территории на развали на какой империи образовались вообще эти ханства. В дальнейшем мы будем говорить и о, о других деталях, связанных с этими ханствами. А на сегодня спасибо вам за внимание. До следующего раза.